Я обращался с этой проблемой в другие компании, которые вот в выпрямлением мятин тоже занимаются, и никто не взялся. Как бы они вроде незначительные были. Вот. Я раньше еще обращался в вашу компанию, но я живу в Чехове, и как бы далековато сюда ехать. то есть Я в Сербхово обратился, там две компании, к которым я приехал, мне отказали. Сказали, что это сделать в принципе невозможно, никто вам не сделал. Я обратился опять в вашу компанию повторно, выслал по интернету фотографии вот с ну как бы с повреждениями мне сказали приезжайте будем пробовать как бы приехал ну все устроило сделали прям я даже не помню где эта мятина была там точно мне показывали уже поэтому очень доволен спасибо большое ну по времени мне сказали что часа два но я понимаю что это сложная работа обошлось все в три часа ну посидел выпил кофе на в салоне там в кафе все устроило то есть ничего страшного